Четверо мужчин преклонного возраста провожают взглядом прекрасную красотку. Первый говорит, «Ох, я в свои тридцать лет, а пупка его отогнуть не мог». Второй говорит, «Да что там тридцать? Я в сорок пять только мог. Ох, влево-вправо его повернуть, и то с трудом». Третий «Ой, а я сейчас и влево, и вправо». И вперед, и назад, по-всякому могу. Четвертый сидит, говорит, да, мужики, с каждым годом у нас руки крепчают. Всем приветики, как дела, как настроение всех с понедельничка. Не знаю, как у вас, у нас погода, прям зима настоящей снегом просто завалила. Для детей, конечно, раздолье, это прям красота. Хоть действительно дети увидеть зиму, снега. Полно. Сейчас наигрались, набегали с детьми. Пришли все мокрющие. Самое главное, наигрались. Я помню, как вот вспомнишь, да, где, те же самые два-три года назад. Ну вообще, Новый год, снега нет. Выходишь, зима, слякать, то дождь. Сейчас действительно зима. Интересно, как у вас погодка. Пишите, не стесняйтесь, не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.